Первое. Хотел бы, что мы обычно отчитываемся, и это идет со сетки отчетности, это первое промышленное производство. Индик промышленного производства за январь-апрель 2021 года составил 94,9%, ну, будем считать 95% в соответствующий период 2020 года. Значит, общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг собственной силами снизился. По данным видам деятельности он составил 2 миллиарда 235 миллионов рублей, что составляет опять-таки 95% к аналогичным периодам. Падение, как вы видите, на 5%. Второе. Развитие агропромышленного комплекса. Объем валовой продукции сельского хозяйства под 7 категориям хозяйства за январь-апрель 2021 года составил 4 миллиарда 266 ,000 ,000 рублей что на или это значит, является 91 к соответствующему периоду, то есть падение произошло почти на 10 Причины какие? Мне кажется, вам не надо объяснять. С учетом того, что это была засуха 2019-2020 год, я думаю, что вы прекрасно ощутили это на хозяйстве своего района, те же крестьянские, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, АЛПХ которые на собственном горбу, на собственном опыте испытали его. Вообще, конечно, по Крыльевской району ряд проблем, которые существуют не одни десятилетия, значит, они скажут, в конечном счете, это вообще на выходе продукции. Почему? Потому что держать животных у себя на подворье или же крестьянских фермерных хозяйств, в СПК и так далее, с каждым годом у нас в республике приходится все сложнее и сложнее. Обуславливается это многими причинами. Если, например, вода является одной из первых причин, второе, естественно, конечно, заготовка кормов. Сегодня, посмотрите, у нас, значит, из подворья ушла дольная корова. У нас, значит, свиней даже меньше стали держать. Если, например, пришли, я смотрю, в подворье больше кур держит там, еще, ну, мелкий такой, э, э, э, самое, а птиц мелких, систем, в том, яйцо, и ее легче задержать. И вот семью не у каждого видишь например, во дворе, в связи с тем, что, ну, чтобы выкормить его, необходимо, условно говоря, купить зерно, если он стоит там от 7-8 тысяч рублей до 15 тысяч рублей, естественно, конечно смысл какой держать, а кормить, походу, нет такого, значит, да? поэтому, естественно, конечно, и спад идет сельскохозяйственного производства, с учетом засухи двух лет, на 6 сранчи и так далее, значит, с учетом того, что у нас уже всего, в этом году, Значит, опустыне, которое сегодня, это еще одна напасть, которая влияет и на сельское пастбище, и на сельскохозяйственный сектор в связи с тем, что пастбище сокращается, значит, с учетом того, что выявляется ряд болезней, значит, а с учетом того, что сокращается э -э угодие, пастбищное значит, Естественно, конечно, сокращается исходя на производство. В этом году, как бы неплачевно не было, мы получили 48% на штурцеваток. В республике такого никогда не было. Почему? В прошлом году, например, ну это мое мнение, значит, когда необходимо было принимать решение, а решение было необходимо принимать уже в мае месяце руководство республики, бить тревогу о том, что нам необходима помощь для заготовки корму, для перевозки корма и так далее, и так далее, и так далее. Глава республики написал значит, письмо только в августе месяце. Решение было принято после того, как межфракционная группа которая стоит и фракция КПРФ, вынуждены были обратиться напрямую к президенту Российской Федерации в связи с тем, что у нас распространяется взрыв ковида, значит, идет эпидемия. И второе, что у нас, значит, гибнет скот, и мы в зиму входим, значит, значит, без кормов. Тогда, значит, председатель правительства Мишустин принял решение, постановление правительства было. Нам выделено 626, если не ошибаюсь, что 26 миллионов для того, чтобы мы закупили корма. Но вы прекрасно понимаете, деньги были выделены, пришли они в ноябре месяце. То есть весь скот, который ходил на зиму, значит, он прошел ослабленный. Многие, кто был пограмотнее, опытнее, мудрее, значит, они скинули весь скот в августе, постарались, в сентябре месяце, чтобы от него отбиться, пока скот еще был, находился в кондиции, значит, постарались это сделать. Но вы знаете, вторая напасть была, когда. Жуки, как называют, закупочные вот дельцы, которые у нас работают, значит, они взяли и снизили цену на э, говядину и вообще на овцу. Я помню, когда продавали значит, хороших, э, значит, и крупный рогат, скот, и овцу в хорошем состоянии, продавали ну, почти за бесценным. То есть тот труд, который вложили люди за весь год, там, значит, так, он просто был обесценен, будем говорить так. Но тем не менее кто-то продал, а те, кто в понадеялся на овось, как обычно это бывает, Значит, к сожалению, в вход ушел, во-первых, на мой взгляд, мне кажется, случайная компания была неверно выстроена нашими экотехническими службами, когда ослабленная овцематка вошла в случайную компанию, значит, но если она, например, не в состоянии, вы знаете, что это такое, значит, на явере месяце хоть чем и хоть золотыми яйцами кормить, значит, в зиму, если слабо ушла, то она, естественно, конечно не плода не даст, и, в принципе, сама может, ну, может быть, а иначе иногда умрет. К сожалению, так и, в принципе, прогнозы оправдались. Мы получили почти меньше 50%, и, естественно, конечно, выходное поголовье у нас снизилось. Вот. Поэтому на сегодняшний день есть такая тревога, хотя мы смотрим, многие, значит, занимаются, но вот уборка пошла, значит, лебеда забивает, вот, прекрасно понимает, что это такое, что зерно будет, его очищать необходимо, и он будет гореть. С учетом того, что у нас, значит, все зернохранилища мы разбомбили, у нас, значит, зерно с поля сразу выводится, значит, в соседние регионы, или все где-то хранятся, значит, да? То есть есть сложность такая, что зерно, качество зерна будет ниже, и его надо необходимо очищать, и так далее, и так далее. В этом отношении, вот, по развитию агропромышленного комплекса, хотел бы это сказать. Но сегодня, на мой взгляд, мне кажется, отраслевому министерству, министерству сельскохозяйствам необходимо уже сейчас бить тревогу для совок поддержать животноводство. Ну, тут еще ряд много вопросов. Мы хочу вам доложить о том, что мы по просьбе наших общественных организаций, значит, организаций, которые непосредственно занимаются агрофитомелиорацией, значит, попросили нас провести межрегиональную научно-практическую конференцию на 22-го Июля 2021 года. Мы, коммунисты, значит, откликнулись, наша фракция, межфракционная группа откликнулась, кандидаты в депутаты Государственной Думы, откликнулись депутаты Государственной Думы, которые сегодня в настоящее время работают, откликнулись все семь регионов, которые на юге России, которые непосредственно занимаются, борются, будем говорить, с, с опустельницей. Это Вolgородская область, там, где создан научный центр по борьбе с значит. Волгоградская область, которая тоже страдает от этой напасти. Значит, Дагестан, Ставропольский край, Чечня и, значит, и это, так, Ростовская область. Ростовская область впервые рассмотрела на уровне правительства и губернатора вот, по борьбе, каким образом мы будем выходить. Вы знаете, что там проблемы с ДОНом. И сегодня принято постановление правительства Российской Федерации по оздоровлению в прийти э, да, ну, Дон и Придоне, где, например, сконцентрировано большое количество сельскохозяйственных предприятий и так, далее, и так далее, и переработки, нам принято, но с учетом того, что они тоже обратили это внимание но на. сегодняшний день э, хочу сказать, что центром борьбы за пустыней, вы знаете, при Басан Бальвенович городе Значит, было принято решение создать главу «Черных земель» в пастбищ которые непосредственно до сегодняшнего дня занимаются вот той проблемой, которая сегодня у нас есть в республике. Я почему это говорю? Агропромышленный сектор, в связи с тем, что это неотъемлемая часть на сегодняшний день выполнения той продовольственной безопасности Российской Федерации, о котором всегда говорят на уровне президента, правительства Российской Федерации, на федеральном уровне почти все а красивые министерства беспокоятся о том, каким образом мы будем сегодня значит, вот с теми проблемами, которые значит, боремся, как будем из этой ситуации выходить, Потому что на сегодняшний день экспорт сельхозяйственной продукции вышел на второе место. Хотелось еще одну сказать вот вещь. В январе-апреле 2021 года в хозяйстве всех категорий производства скота и птиц на уборье. Ну, имейте в виду, в живом весе, уменьшилось на, на 6%. Ну, я имею в виду, к соответствующему году, производство молока, значит, так, сократилось на 11%. процентов. вот у меня всегда возникает вопрос. Колхоз, к сохозяйству заедешь, ни одной коровы, ни одного пальцев нигде не видно. А у нас где соточет все время идет, значит, производство молока. И вот у меня вопрос, а где это молоко производится? У нас вокруг, значит, э листы были... Раньше, начать, хозяйства, которые занимались непосредственно промышленным, а молочным производством, ликнения, кстати, и производят в районе Сахановского, а? Болгаровский. Да, Болгаровский занимался. Где нас сейчас? Молоко, вы посмотрите, молоко, кроме этого, как его, который сидел в Тюбере, Батурин, Батурин, никто не производит. В магазин зайдите любой, там у себя. Где калмыцкое молоко? Сметана, где оно? Нет его. И вот мы все время спрашиваем: говорю, а где вы это молоко берете? Откуда вы вот статистической отчетности производства молока? Только и яиц тоже. Вот они начинают там выкручиваться. Значит. Есть, значит, общественное стадо, а есть личное стадо и все такое. А вы не извините, как, например, приветского превизинском районе узнать, кто молоко производит, а кто не производит? Вот Свободный индекс потребитель цен в апреле 2021 года по отношению к декабрю. Вот здесь положительный, значит, 103%. Ну, здесь видите, в чем дело. Проблема, почему так выполнили на мой взгляд, кажется, с учетом того, что цены на потребительские рыбки повысились. А вы знаете. Значит, красительное масло, гречка, крупы, значит, овощи. Хлеб. хлеб. Кстати, хлеб, я хочу сказать, что я в прошлый раз, помните, говорил, что хлеб подорожает. Значит, его не подорожают уже сегодня, например, Союз хлеба, как это называется, хлеб да, или вот есть свой союз, они значит, обратились в правительство Российской Федерации о том, что с учетом того, что подорожали сопутствующий, ну, имеется транспорт, бензин, значит, энергия, значит, газ и так далее, они вынуждены сегодня повышать, значит, цены на хлеб. А, ну, якобы правительство против. Ну, вы мне, извините. Когда надо было появиться, думать о том, зачем нужно было повышать тарифы. Значит, держите это цены на бензин, держите цены, на газ, воду и так далее, и так далее. Значит, эти тарифы можно повышать для населения, значит, так. А вот э, на продукты, э, значит, продовольственные продукты, значит, так, э, значит, нет, не надо. Такой подход какой-то, тоже кривой какой-то, да? Вот на сегодняшний день, насколько мне, я еще раз говорю, я не могу утверждать, что на сегодняшний день то электроэнергию, которую производит сегодня инвестор, она в два раза превышает значит, электроэнергию, которую мы потребляем. Но вы ощущаете это на себе или нет? Нет, конечно. Она как стоила, например, условно говоря, 5,5 рублей для населения, 10 рублей для бизнеса, значит, она так и осталась. У людей возникает вопрос. Дорогие мои депутаты, дорогие, мои, дорогие наши значит, правители, председатель правительства, глава и все остальное. А от того, что инвесторы к нам пришли, они же должны улучшать ситуацию, да, экономику в том регионе, в котором находятся. Правильно ли? Да? Для чего их приглашают? Не для того, чтобы они здесь, так сказать, на себе бабки делали, да? а для того, чтобы улучшить ситуацию социально-экономическую плану, экономику. Значит, но мы оттуда получаем какие-то преференции от того, что они здесь находятся. К сожалению, на этот вопрос значит, никто не может ответить. В принципе, мы считаем, каждому инвестору необходимо подходить индивидуально. Если, например, сегодня инвестор говорит, что мы готовы за счет тех преференций, которые вы нам сегодня даете, разницу между... Потребление, да, даже нужно отметить и для, в первую очередь, конечно, для производства, потому что если такое дорогое, дорогая энергия, значит, да, то ни один инвестор сюда не придет, потому что это ему невыгодно. А здесь, естественно, конечно, инвестор, который приходит делать производство, то электроэнергия, газ, вода, земля и так, далее, и так далее, и так далее. Если по земле мы можем каким-то образом сделать, скажем, да, какие-то преференции, то в отношении газа, воды и так далее, значит, мы не можем делать здесь тем, что... Многие все эти вот услуги они поступают извне республики, а не мы их с вами пройдем, сами что каким-то образом могли бы, так сказать, снизить его. Очень много этих вопросов. Естественно, конечно, нам необходимо каждому инвестору подходить отдельно и считать, что их прибытие здесь, когда они получают всех прибыли, они должны, будем говорить, справедливо Значит, и выделять средства для того, чтобы, например, и для населения это было. Здесь есть, конечно, строительство детских садов, школ, культурных объектов, которые у нас в республике, библиотеки, в том числе. Значит. Желательно, конечно, чтобы они э, рассматривали вопрос дополнительные какие-то поощрения, например, бюджетные организации не имею в виду социального блока, в том числе и врачей, и так далее, и так далее. В отношении, хочу ну, честно признаться, значит, прорыва большого значит, по работе с инвестором у Народного Хурала пока нет. И с тем, что многие соглашения, многие значит, договора э, не учитывают мнение, например, тот, кто заключает договор, будь то глава республики, будь то председатель правительства, они не И учитывают мнение значит, Народного Хурала. То есть это идет мимо нас. К сожалению, но Обвиняет нас, э, хочу сказать, справедливо обвиняет нас депутатов, в том числе, значит, да, население справедливо. Я вот откровенно говорю, вы правильно говорите, что, например, депутаты не могут проконтролировать пополнение бюджета, и все время у нас там, условно говоря, идет с дефицитом от бюджетной системы. Докладываю вам, мы как раз в бюджеты переходим. На сегодняшний день... Значит, бюджет наш составляет 21 миллиарда. Но должны мы значит, на сегодняшний день значит, 7 миллиардов. 7,2. 7,2. 7,2 миллиарда, будем говорить. Вы понимаете, что за один месяц вот, обслуживаем 7 миллиардов мы отдаем просто банкирам по 20 миллионов. А за год это выходит 120 миллионов. Вот отдаем. Взяли кредит, плаца 20, 20 миллионов мы должны отдавать, ежегодно. Почему такая ситуация происходит? Ну, с учетом того, я уже хотел вам сказать, уже переходя к национальным проектам, у нас на сегодняшний день, значит, у нас работает 10 национальных проектов, в которых мы участвуем. участвуем значит. Из них в 2020 году те объекты, которые должны были сдаться, в 20, декабре 2020 года. вас только один объект, это детский сад в совходе в поселке Приманочки Грунского района. Остальные, значит, объекты, это имеется в виду Городниково-Престройство, Городниково-Казачьему корпусу, Кадетскому, вернее, корпусу, Кадетский корпус. Значит, школа в Троицком, детские сады, школа, значит, Малых Дербетов, Поликлиника детская в городе Листе, они до сих пор не сданы, они переходящие в 2021 год, но, к сожалению, есть значит, такая угроза, что они в первому сентябре не сдадутся. Причин много. Опять же, опять же, это кадры. Кадры, которые сегодня, э, такой, если, например, раньше была подготовка и расстановка кадров была приоритетной вообще в принципе у Совета Советского Власти то на сегодняшний день подход вообще к значит, кадрам он немного такой знаете и, и, и, и, то ли искусственный то ли он или каждый например глава или представитель правительства подходит к нему на личном опыте или же каким-то по восприятием любого человека а сегодня они пришли Одноклассник, например, там, родственники, кумовство и так, далее, и так далее. Они смотрят на профессиональные качество человека. Когда один из министров говорит, что вот, зачем вы проводите а, вот вот, фестиваль тюльпанов, здесь все пандемия идет и все остальное, значит, да? а, она отвечает, как у нас как в цепи же ветер, идет, он там этот пройдет, там вирусов нету, как бы так. Вот подготовка министра. Или на сегодняшний день, когда мы проводим, хотим провести межрегиональную научно-практическую конференцию такой напастью, как борьба со пустынями, правительство, ну, руководство республики сегодня дает указание Роспотребнадзору о том, чтобы они выявили, где мы будем его проводить. Значит, вызывает хозяина, ему говорят, значит, у тебя штраф наложен, если ты будешь проводить. Вот. Мне лично, значит, 8, 9, в 8 начала девятого ночи принесли предостережение о том, что если я, значит, поведу этот научно-спортический конференцию, значит, я тоже буду привлечен к ответственности. Ну, по крайней мере, вот так. В то же время, я хочу сказать, что у нас работает общественная организация, в том числе, значит, совещание глобальные, будем говорить, проводятся на уровне республики, награждение, в том числе, значит, и город, мэрия города, там, совещания проводят, там, не меньше, там, будет, там, 30-45 человек в то же время, сидят почти в обнимку, то есть, никто на это не обращает внимания. Ни Роспотребнадзор, ни те административные группы, которые ходят, проверяют там, и никто больше. У нас сегодня работают, значит, пенера, не к детскому, для а детского для отдыха который, значит, подвести детей. И с учетом того, что у нас 7 миллиардов долгов, 7,2 миллиарда долгов, значит, обслужить необходимый долг, и с учетом того, что у нас еще дефицит реется, нам необходимо, я думаю, что мы не закончим, а, не остановимся на долги 7,2 миллиарда. Скорее всего, к концу года он может увеличиться еще на какие-то проценты. Вполне возможно, и дойдет значит, до 10 миллиардов. К сожалению, так, почему нам необходимо сегодня-сегодня изыскать средства для того, чтобы, например, врачам платить в красной зоне опять, закупать лекарства, значит, расплачиваться с долгами, которые у нас есть. Среди тем, что мы многие объекты по национальным проектам значит, мы задолжали и прокуратура требует, чтобы, например, мы рассчитали с ними, всеми людьми. То уже выполнены по выполненной работа. Это тоже плюс идет сюда. Ну и ряд других работ, Вы знаете, я даже не буду далеко ходить. И многие из вас, например, не дополняют годы, которые вам необходимы. Определенный закон, к сожалению, мы их задерживали, значит, иногда по два, по три месяца, значит. Да. Ну, обычно скапливается к концу года. Вот, Ну, старается выплатить, но, к сожалению, например, в кассе денег не бывает. У нас Сейчас идет с учетом того, что учителя ушли в отпуск и многие люди вот вышли на бюджетники, да, выдали значит, им заработную плату плюс отпускление. В связи с этим значит, многие бюджетники не заработную плату. То есть аванса не было. И вот думаю что зарплату, если, например, к концу месяца, в начале следующего месяца дадут, это будет хорошо. Вполне возможно, что будет То есть это, надержку. Вот вы понимаете, вот пуск идет, людям надо выплачивать, потому что особенно учителям, и в том числе и бюджетникам, которые сегодня хотят начать третий период, оздоровить своих детей, сами оздоровиться, значит, им необходимо будет выдавать. Так, к сожалению, по заработку плата, я еще раз повторяю, и в том числе и по бюджетникам. У нас идет отставание. К сожалению, вполне возможно, что детей, которые заказали, вполне возможно, это идет на то, чтобы люди, людям выдать заработную плату больнице. Вот. Вопрос тоже стоит, довольно-таки очень серьезный. Я хочу сказать, несколько объектов вообще у нас стоят на контроле. Хочу доложить вам о том, что фракция сегодня контролирует не только на уровне Хурала, но и на уровне федерального уровня строительства нового культурного комплекса. В качестве того, что он будет комплексом, но там будет находиться значит, колледж искусств и имени Шикушова. Он сейчас находится в военном состоянии. Мы хотим там построить Значит, Детские общежитие, столовые, все в комплексе. Почему? Дело в том, что много очень талантливых ребят села приезжают, просто родители не могут значит, снимать жилье очень дорогое. Вот, и мы хотим все-таки построить комплексе еще, чтобы село наше могло получить значит, специалистов и музыкантов, и хореографов, и хромейстеров, которые могли бы заниматься здесь в клубах, с детьми и со взрослыми, естественно, конечно. Вот такая задача у нас сегодня стоит, но мы не забываем ваши пожелания, которые вы нам выделили. Это, конечно, строительство дороги, э, приютное, кормовое. А, э, я уже переговорил с людьми, которые в общем отвечают, но там есть ряд вопросов, которые необходимы. Сегодня я доложил вашему директору Дома культуры о том, что значит, мы переговорили сегодня на уровне правительства о том, что вы выделите 10 миллионов на капитальный ремонт на проект проектом компетента на капитальный ремонт вот этого вашего дома культуры. Я уже мы вот, переговорили, считаю, что необходимо. Ну, думаю, мы сейчас переговорили, там необходимо кое-какие документы оформить и все остальное, значит, но мы к этому придем. Что касается, мне задавал, значит, пасп... как его председатель ветеранов на Союзе ветеранов, это общество, да, или как называется у нас, районного, значит, о том, что необходимо выбить квоту, значит, сниженную чтобы мы воду получали в, Дивен, в связи среди всех, что у нас, например, засух начнется, чтобы там было так. Я через свою коллегу, через Ставропольскую думу вышел на руководство э, Дивинского, Дивного руководителя Дивинского района, но они там ответили так. В принципе, когда ну, воды хватает всех, мы, говорит, никому не отказываем. Но если воды, воды у нас хватать будет, будет, у вас кого-то, не будет у вас кого-то, мы вода не будем давать. Мы, это же на нашей территории находится, это же наше право, понимаете. То есть здесь, на мой взгляд, должно быть так. Взаимодействие двух руководителей районов. То есть вашего главного района и Денисского главного района, чтобы они пошли договорились. А тоже они прекрасно понимают. Если будет квота по договору, то есть они, когда засуха будет, будет, там, условно говоря, там, значит, э, ну, 100 кубов воды, 50 кубов воды, скажем, колмыки отдать, ответ Там же его население съест его, ты что тут начинаешь? То есть здесь есть вопросы, поэтому на, на, как бы давить или что-то такое, мы просто не можем, потому что это на нашей территории. И был третий данный вопрос, дорога, значит, культур и по воде, по квоте, значит, это естественный вопрос, касался, значит, воды, воды. Вот поверьте мне, значит, я второй созыв нахожусь э, в Урале на родном, значит, да? У меня приютные, и Тибурульский район вообще в принципе свойство сходит. Мне уже Казачко говорит: ты, ты, ты вообще, что ты говоришь, республика всякие у нас за два района. Я говорю, ну, за эти два района, я говорю, отвечаю. Мне Бюро поручило, у нас все э, распределены. Все, значит, коммунисты, члены бюро, и депутаты распределены по всей республике. Я вот за эти два района отвечаю, естественно, конечно, я кричу, э, ну. Бегвегарейн, например, она кречит, например, за Истинский, и за за два ее на она вот за них там бьется, и, и все остальное. Вот, поэтому, естественно, конечно, у нас как... моя рубашка ближе к телу. Поэтому, значит, естественно, конечно, мне приходится и сегодня вопрос ставить по потенциальный ремонт у себя э, школы и э, Министр, который обещал, который должен быть он ушел, но пришел, я как ничего не знаю. И представь себе, мне приходится обратно с нуля начинать опять. Двигать эту тему и, как бы, что делать. Значит, проблемы у вас здесь и по первой школе есть, вы по второй, по-моему, вот. Значит, тоже находится на конволе. Стараемся всегда все эти вопросы учитывать. Здравствуйте, уважаемые диреки. Почти. Приветствую вас. Ну, и вот я слушал то, что говорил Николай Владимирович, и Николай Владимирович не сказал о том, что о деятельности в репарционной когда депутаты всех политических партий, представляющих народный ход Урале, объединились и объединили действительно 8 интересов нашей республики. И все началось с писем моим президентом Российской Федерации, как в Амзасах, так и в пандемии. И я думаю, то, что сегодня депутаты нашей... Партии. депутаты нашей партии нам демонстрируют то, что они могут... Разговаривать, могут разговаривать конструктивно, принимать решения и делать такие действия, которые приводят к определенным результатам. Например, ну, я думаю, всем известно, что по результатам этого письма по засухе нам в регион выделили 562 миллиона для приобретения кормов для наших производителей. Да, многие об этом говорят, депутаты государственного дома, глава республики, то, что они писали письма. Но я думаю, здесь, ну, что спорить, да, кто это сделал, главная инициация была от региона, несмотря на то, что кто это сделал, главное, чтобы были результаты, и на полстровая производителей получили определенную поддержку. Ну, что хочется сказать о себе, о себе то, что я родился, сам, поселке киченера киченеровского района, там я закончил школу, и закончил у нас местный калгарский государственный университет по специальности юриспруденции, и длительное время работал юристом киченеровского района в суде в качестве помощника судей. Это я к чему говорю, потому что я действительно разбираюсь, разбираюсь в законодательстве, знаю все юридические тонкости, и ну, обладаю специальные познания и навыки, скажем так, в области юрисдикции. Да, Кроме этого, если я даже самий, правозащитник, то мне очень обращается много людей, в том числе как руководитель общественного движения, ко мне обращается очень много людей, и, как правило, по юридическим вопросам. Пишут, ну, естественно, это а, все идет в рамках консультации, объясняя, что делать, все здесь в интернете, где-то как-то направляют. Участвовал в судебных процессах, когда привлекали наших активистов, привлекали людей за то, что они писали в соцсетях в отношении власти, выступал на их представителях и помогал, защищал наших граждан. Ну и деятельность общественного движения нашей колледги, я думаю, вы видите, и очень приятно то, что эта деятельность у нас идет взаимодействие с представителями социальной группы. Что хотелось сказать? Вот у нас предстоящие выборы, и мы проводим активную работу для того, чтобы э, выборы проходили честно. Но получается так, что, там, так, что у нас право выбора наше население до того перестало верить в во власть, перестало верить, что никто не хочет идти голосовать, и первая причина: а что я пойду? Без нас все уже давно решили. Вчера мы с активистами движения ⁇ Это наш город ⁇ встречались с, со, со студентами. Это ребята 20-21 год. И ребята вообще просто хотят отсюда уехать. Вот я закончил университет, я уеду. Где было 5-6 человек? Я указываю, спрашиваю, вы останетесь здесь? Нет, я уеду, я уеду, я уеду, я уеду, я уеду. А почему? А потому что они не видят здесь республики. И они уедут уже не в Москву, они уедут за границу. Не получая специальное образование, чтобы уехать и все. И самое главное, то что эти ребята сказали так вот, у нас мы родились при одном президенте, мы школу закончили при одном президенте, и, естественно, у них все и думаю, дети, да. они Они не могут ну, что-то другое представить себе, что может быть по-другому, да, если не так, кр кр кр кр кроме как в другой стране. И идет подмена понятий. На сегодня вот, э, подписали закон о указ о об, об, обучении учеников патриотического воспитания. И вчера вот я когда с этими студентами разговаривал, я понял, что идет подмена понятий, и студенты, эти молодые люди, понимают патриотическое воспитание, то что нужно любить власть. То есть их хотят заставить любить власть, их хотят заставить любить государство, а не свою малую родину, не свой маленький дом, где он уже, уже да? Там, своих соседей, своих друзей, те места где-то где ездил на, на его садминке, в ту речку, То есть идет обменное понятие, и любовь к у нас сейчас заменяется любовью к власти. И нам, вот я вчера часа два-три мы разговаривали со, со студентом, и ну, я думаю, что нам удалось их все-таки немножко затронуть именно на той другую родине, которая есть еще. И мы, я считаю, то, что нам необходимо провести, вам, когда, если у вас в основном, так, что, как, говорите, нам необходимо провести эту работу, чтобы немножко эти понятия как, разделить. Разделить то, что нам вменяет государство, да, надо любить власть, и то, что Любовь Родина, она должна быть у нас, ну, искренняя, чистая, которая на самом деле есть. И почему сделать трехдневное голосование, почему зашли, Обязывают всех вакцинироваться, ну, хотя «Роспотребнадзор» говорит о том, что рекомендации, но информации пишется о том, что это ну, обязательно должны быть наблюдатели, для того, чтобы опять -таки путем таких вот действий провести выборы, выборы в свою пользу. Они просто защищают свои места, они защищают свои места во власти, то есть получается разделение народа и власти. И я вас призываю, вы очень активные люди, благодарен, благодаря тому, что вы приходите, пришли, я вас призываю еще побольше, наверное, работать, именно работать с нашими молодыми людьми и прийти на выборы голосовать, голосовать, голосовать честно. Добрый день. Но вот Николай Евгеньевич представил меня, а, ну, скажем так, даже, может, приукрасил немного. <смех> Ну, я тоже уроженец города Листы э -э, и родился здесь э, в Элисте. Ну, корня у меня садовая, оттуда оттуда отец. Вот, э -э. По работе нашей фракции в Народном не Николай Армиджев максимально там все сказал добавить мне просто ничего. Э -э, работаем, бьемся с ними, но ну, понимаете их большинство. И большинство. Даже тот пример, когда вносили мы закон выборов главы республики по муниципальному фильтру, у нас было 5%, но вот решением партии власти у нас они решили 7%. Они же проголосовали за 7%. И получилась такая переверна, что и глава не подписала непонятно, чего они не добивались, да, и сами знают, чего хотят. Вот, ну, мы не отчаянно сейчас подадим обратно. Изначально у нас опять, с нуля начнутся все эти документальные обороты. Но, если вернуться к выборам, которые происходят в сентябре, вы уже, наверное, на себе поняли все, что происходит у нас здесь сейчас. Единственная задача провести эти выборы честно, максимально. Не важно, за кого он пройдет голосовать, не дать. Не дать вот. тот момент, когда человек э, голосует за ту или иную партию, да, и больше людей на этом участке, они это все перечеркивают беря в э, руки бюллетени и закидывает другие пачки там, или подкидывает. Это подмена всего, это получается плевок всем нам. Зачем та конституция, зачем туда э, то право избирать и быть избранным? Зачем та выборы? Вот надо постараться всех людей вытащить на выбор, чтобы они пришли, пришли, самое главное пришли. А там уже на подшуте мы не дадим себя обсуждать. Я так думаю, мы хорошо подготовимся. Спасибо Вы еще в прошлом году, на ваш взгляд, обратились к главе республики, правительству республики Кал Калмыкии о строительстве нового инфекционного центра. А сейчас, смотрите, все думают, что обойдется. у нас в приютном произошел резкий скачок по ковиду. И одновременно уже к Шаналу Убушиеву. как отрегулировала наша районная власть, а вы, как известный блогер, это четвертая власть республики, ну как на территории Российской Федерации, на видеоролик по поводу э, дороги в э, ну вернее, в Нартуру. Я немножко что не видел этот ролик, там я еще позапрошлый году ставил вопрос, когда разбили э, большая груза Калмаза, возили зерно напрямую в Дивное э, с Первомайки. И они разбили дорогу. Я еще два года назад задал вопрос, там еще метров два было разбито. Говорю, надо срочно принять меры. Мы договоримся с девицами, они а они ремонтируют. Сейчас там уже 200 метров разбито. И хотелось бы узнать, как это. Пожалуйста, Николай Ильинич, вы. Значит, спасибо. По тому, значит, по госпиталю. Дело в том, что когда мы обращались к президенту Российской Федерации, значит, там был поставлен вопрос, что по нам поставили значит, ковидный госпиталь, то есть инфекционный, а это, знаете, быстро возводимое. это Минобороны возводят таким образом. Значит. Получилось так, когда приехала Комиссия Миниздрава Российской Федерации, и, и еще научный институт был то лесологии, были там в составе делегации. Значит, здесь как бы, вот, все им показали, сказали, все у нас хорошо. Ну, министерство образования значит, совместно с Российской Федерации сказали, нам нет необходимости сюда госпиталь. Хотя, вы знаете, сегодня значит, четвертый госпиталь в Дагестане, четвертый госпиталь стоит. А у нас больных да. не А у нас отказались от этого и сказали там, строить инвестиционную больницу. Вот. Но ну, вы представляете, эксоциональная больница, ее уже за 2-3 месяца не построишь. Во-первых, ее надо выделить землю, потом начать проектировать документацию. Это, значит, дать разрешение на все коммуникации. Это пройдет год только. А после этого, может быть, даже на это выделить, деньги выделяется. А быстро возводимый, этот ковидный госпиталь, Минобороны, он возводит в течение там, почти недели в неделю и он стоит в госпитер. Он полностью оборудован. То есть там только оборудование расставляется и все. Мы просили это в связи с тем, что вот прошло, потому что вот мы сегодня считаем, что если бы этот госпиталь был, у нас не необходимости не было бы разворачиваться опять госпиталь. Это представляете? Опять необходимость госпиталь, разворачивать – это опять проблема. За то время, пока госпиталь развернули на 700 человек, у нас умерло 25 или 27 человек. И город сегодня 2500 городов находится, значит, на изоляции, а 700 человек находится, значит, у нас 600 7, там, человек под 700. Находится, значит, у нас нет местов некуда ложить. Мы с района не можем людей брать. Вот такая ситуация. Считаю, что в этом отношении безответственное отношение с руководством республики, значит, так, она вот, вот это, если было, меньше было проблем вот на сегодняшний день, когда третья волна пандемии началась. Так ли мы в это поответите? Да, кроме этого, я тоже владею, владею ну, -то информацией, об по этой ситуации, когда приезжали к нам в комиссия, комиссия Смирала Российской Федерации, но у нас в это время проводился день города. День города проводила наша власть, и заселили их Марта Пол, в известную гостиницу, дорогую, дорогу, скажем так, и, естественно, они ходили там полдня по в республиканской больницы, а остальное время проводили на массовых мероприятиях, потому что наша власть их потащила туда. Мы сами хотели встретиться с ними как общественники. Я призывал людей с ними встретиться. Два дня мы их ездили из каждого города, естественно, с больницу не пустили. Но потом я их не мог встретить, и они улетели. Улетели благополучно. Нас наши власти им предоставили информацию, что у нас все хорошо, естественно, они, наверное, садит письмо, что у нас все хорошо, и никакой И никакого крови не господи, господи мы не получили. Что касается дороги, на АТО, спасибо. спасибо за вопрос, действительно, да, мы сразу отреагировали на это обращение, сразу отреагировали на это обращение. Приехали, люди возмущены. Да, действительно, поскольку дорога это ну, единственное средство доступа к жизни, да, к городу, к приютному, для приобретения тех или иных продуктов питания, да, хотя бы, к Я знаю, потому что, я думаю, мне Николай ищет созванивался с руководителем по дороге. Я знаю, общественность, да, реагировала, мы смотрим, как нам по обращению, как ты пишешь, общественность пишет, что, да, необходимы такие при репортажах делают, бедные люди остаются без дороги. И так остались там, в основном, пенсионеры. пенсионеры и пенсионеры-то и были, наверное, видео. делали. Что, что касается Донеси, я знаю, что не будет дальше по этому поводу Значит, я разговаривал, у нас состоялся телефонный разговор по этой дороге с руководителем района вашего, главой администрации значит, В том числе и заместителем министра дорожного хозяйства. Значит, в связи с тем, что на сегодняшний день по этой дороге значит, переводится группа э, продовольствия, имеется в виду пшеницы, значит, большегрузными э, КАМАЗами, э, сейчас дорогу делать нецелесообразно. Опять ее разобьют и принесу решение принять, что в августе месяце значит, дорогу это восстановить и сделать. По крайней мере, я получил такие заверения. Спасибо. А, пожалуйста, вопросы. Да. Если не сложно, будет. вы фамилию очень отчество Спасибо. Вводим на Владимирович, У меня такой вопрос по поводу предстоящих выборов на По статусу, количеству населения республики, по всем параметрам. Да. Может ли быть присутствовать на выборах в листе, наблюдателей иностранных наблюдателей может или по количеству населения и соответственно так вот таком плане. нет вы имеете иностранные иностранные, да. значит, вообще, иностранных наблюдателей иностранных конечно. значит вообще присутствие иностранных наблюдателей призванных международным законом значит те иностранные наблюдатели общественные значит или там от Западных каких-то государств приезжает, рассматривается и направляет по Российской Федерации Центральная избирательной комиссии. Если Центральная избирательная комиссия посчитает нужным, чтобы к нам приехали эти люди, да, то есть мы сами не убираем, они направляют. У нас одно время приезжали сюда значит, представители Центральной избирательной комиссии иностранные наблюдатели, по-моему, с какой-то Восточной Европы были. Больше значит, наблюдателей иностранных у нас не было. А если по запросу примерно количество, ну вот избирателей будущих, так когда будут присутствовать, а сывании, они считают нужным, допустим, чтобы все-таки для проверки, так сказать, более точных выборов, прозрачных голосов. Я вас понял. Значит, э, ну, у нас закон не предусматривает, не предусматривает обязательно присутствие на странах наблюдателей. В законе это не прописано. Это значит воля нашего руководства, Российской Федерации, если они, например, считают это нужным, они могут пригласить или, же, или ответить на приглашение. В законе не предусмотрено. Обязательно значит, соблюдение, вернее, присутствие иностранных наблюдателей. Спасибо. Алексей Иванович, я хотел бы немного добавить по наблюдателям иностранным. Мы по-приютному своих не можем найти. 8 человек – это большая проблема. Абсолютное большинство боятся и не хотят идти участвовать. Пускай тогда иностранец проедет. Зачем да. иностранцы вот в эти полиции. Я не популярный в селе Калмыкин, в республике Калмыкин. Все. Алексей Иванович, я думаю, вы не правильно вообще вопрос ставите. Я вам так, просто пример, пример приведу пример приведу вам по приютинскому району. В 2020 году, когда были, были выборы в муниципалитет, единственный район, подчеркиваю, единственный район, который дал значит, половину избирателей, которые проголосовали за партию власти, значит, 50% это выносные урны. Нигде это, ни в каком районе, ни в каком районе такого не было. То есть я вам хочу сказать, что всего Маробьевка проголосовала на выносных урнах. Районный центр значит, Приютного тоже проголосовал значит, на урнах. Значит, они говорят что у нас вот возрастные пожилые значит так кстати все, все пожилые как бы проголосовали за партии значит, власти значит, и в принципе они, и мы не смогли ничего доказать почему потому что николай николаевич сказал нам что мы не смогли перекрыть то есть один человек был когда урну увозили носили значит, человек не мог бросить броситьстационарный участок избирателей а там выезжали, значит, те люди, которые, в общем-то, с этими уровнями носились, выезжали и так далее, и так далее. В этом отношении, конечно, вот мы упустили это, это не проблема, значит, будем говорить, фис фисковой комиссии, а это проблема наша. К сожалению, не все идут к нам для того, чтобы быть наблюдателем. Хотя мы, значит, со своей стороны, там, если человек находится на машине, мы выделяем деньги на бензин, на питание значит, выделяем деньги, значит, и на все его вот расходы, которые ну, в течение суток висет, а, мы обычно оплачиваем. Ну, это, естественно, где-то полторы, может быть, две тысячи, рублей, мы его оплачиваем, и, как говорится, чтобы он за свой счет как бы, не наблюдал. Вот. Поэтому, к сожалению, например, в райцентре, в райцентре у нас не получается. Мы вынуждены, вынуждены значит, с города присылать сюда людей. Поэтому, если я вот обращаюсь, если у вас есть люди, которые хотят не, независимо, кто выиграет, а хотят, чтобы они прошли правдиво, прозрачно и честно, пожалуйста, пусть приходят, мы готовы значит, им предоставить документы, чтобы они участвовали от нас или от других партий по присутствию, увидели действительное, голосуют люди так, как показывают в итоге, значит, или же есть какие-то кривые подходы, значит, да, нелегальные, которые могут быть незаконные, людей, незаконные, которые влияют на выборы. Ну, это меньше административных ресурсов. Вот ну, уже ничего не сделано. Когда директор школы э, сажает весь коллектив, значит, против себя говорит, вы проголосуете вот за такую-то партию. Значит, почему? Потому что, значит, у нас зарплата не повысить, нам капитальный ремонт не сделают, нам, значит, машину не дадут, значит, нам еще что-то не сделают, и так далее, и так далее. Мы понимаем, что это происходит. Не только у вас, но и повсеместно, почти везде. Я имею в виду проблемы с водой. Пожалуйста. Для да, этого. Да, все проблемы, которые на сегодняшний день существуют, все мы сейчас узнаем. Давно мы их обсуждаем. Частенько, эти проблемы решаются, все проблемы еще добавляются. Но для того, чтобы решить эти проблемы, значит, нам нужно хорошо провести выбор программы. Для этого, знаем свои ошибки, знаем, как работает Единая Россия, значит, на сегодняшний день самое главное для проведения это у нас кадры. Это комиссии, наблюдатели, да, и так и так далее, и так подобное. Но для того, чтобы люди работали, нужна оплата. Потому что только, допустим, на одном участке, значит. С совершающим голосом один, с совершающим голосом один, в действительности наблюдателя это уже 4 человека. И один должен заменять, это 5 человек на данном участке. Все это посчитано, все это мы знаем, но вопрос такой, как поплатить, ну, наша организация не сможет обеспечить пенсистами и все остальное. Вы будете нам помогать поморачивать? Обязательно, Викторович. Да. Обязательно, значит, я вам сказал, что людям, которые будут находиться качественным наблюдателем, совершающим голосом, Значит, мы а, а, компенсируем все затраты. Сергей Алексей, хочу спросить, батька же Нет, нет. Нету, да. Нет. Я просто, почему спросил? Они, мой дядя, уважаемый Михаил Лурович, они друзьями были. Там, часто приезжали в гости к нам. Там немножко каракая-то отдыхали. Друзья, да, хорошие друзья были, когда мне сказали, что вы у вас просто... А Вообще у нас с годинами вообще, вот, с клоном годины с многими были знакомые довольно-таки трудолюбивый клан. Многие, я и хорошо знал ваших э, овцеводов, довольно-таки крепких, опытных, мудрых людей. Вот. Я еще раз хочу вам ваших, и в отношении вас, поблагодарить, что вы все-таки марку такую вы скорее держите, до сих пор находитесь здесь, не живете, не уезжаете никуда. Хотя, у вас такие возможности есть. Спасибо вам большое. Удачи вам. Самое главное, естественно, в вот это не сложное такое время, что вы не теряли оптимизма. Знаете, наверное, многие ждут, что, например, в России люди просто потеряют оптимизм, веру и все остальное. все это не так. Правители приходят и уходят. А люди-то остаются. Ждут, пока, например, мы все не убежим куда-то за границу, Оставим здесь эти земли значит, для других людей, выжидая, скажем, наши недруги за границу там и, так далее, и так далее. Нет, конечно, земли никто не будет оставлять, мы будем жить. Самое главное, чтобы люди, которые здесь работают, понимали, от вас все зависит. Только вы можете определить и решить, там. так будет или не так будет. А то, что, например, говорят и расходятся с делами. Вы просто вот здесь открыто говорите, задавать вопрос. Вот вместо нас другие приют. Также открыто задавайте вопрос. Вот что вы сделали? Например, для того, чтобы у нас принять в Примирск районе, семья приют там, что-то изменилось. Вот лично вы, ты. Вот этим молодым ребятам тоже надо задавать вопрос. Вы станете депутатами. А вы уверены в том, что вы обещаете, вы сделаете это или нет? Мы же с вас потом-то спросим, через год, через два все равно вы приедете, читаться будете. Уши все равно будем вам урачивать. И наказы давать да, чтобы они чувствовали связь, что они просто туда идут, штаны себе просиживают и получают высокий заработный плату, и заглядывают тому, кто на трибуне стоит. Ответственность. А он должен ответственность быть, он должен ему сказать, извини мой, у меня есть наказ, надо его надо делать, а что я приеду, те тех, тех, люди, которые за меня голосовали, что я им скажу? Я же должен перед ним отчитаться. Надо им задавать эти вопросы. Как ты будешь вообще, молодой парень, как ты будешь нас а интересы, наши защищать? Поэтому мне стесняться не надо, в следующий раз они приедут, вы им вопрос подготовите, значит, обои Ну да и мне тоже, конечно. Значит, как вы будете работать? Что вы будете делать? Потому что вот этот товарищ, он идет в списке, но он идет по домандатному округу, значит. Если я перед партией, там, какие-то образы, а он непосредственно перед вами будет отвечать. И надо, чтобы он год прошел или, например, полгода прошло, э, сессия, значит, у них там перерыв будет, Через полгода он приехал перед вами, значит, да, по одному э, дню на каждый район потратил и, и, и ответил, что он делал там за полгода, что он сделал, где участвовал, чем облегчил ситуацию населения. Сергеев, например, тоже. Подосить требуем. А то они вот просидят, значит, по два-три созыла, значит, да, дома себе построят там, значит, Многоэтажные машины, роскошную жизнь себе устраивают, а на нас мажет рукой. Из депутатов народного Хурала надо спрашивать. Вот говорим мы, что, например, четыре человека. Ну и что, что четыре человека? Ваше, я считаю так, наше предложение не пройдет, например, но мы должны заучить ее. Чтобы люди понимали, вот один человек сидит там на природных выводе, но он знает проблему и ставит вопрос этой проблемы. Да, они правила сегодня у него, потому что он в одиночестве, или там их четыре человека, или там два человека, но они уже эту проблему подняли. Чтобы, знаете, вот он не бронзовел там, понимаете, а то он сидит там четыре-пять лет, например, и уже бронзовеет. там считает, что он все знает, все хорошо сделал, все такое. Заставляйте, пусть приезжает и отвечает перед вами. Ну, Ром, вот что ты сделал? Я должен вам перед вами ответить. Когда, когда мне поручение дали, я вам должен, не получилось. Почему тебе не получилось? Спрашивать надо. Ты обещал, например, капитальный ремонт в школе делать. Почему не получилось? Дом культуры хотел произвести, что ты обещал делать. Почему не получилось? Не хватает того? Давай мы подключимся туда. Требуется, постоянно требуется. И мы вообще считаем, вот коммунисты считают, например, жители, жители или избиратели должны иметь право отзывать депутатов, которые они за голосовали. Отзывать их. дописать надо В том числе, значит, так, чтобы фракция тоже имела право отзывать своих этих нерадимых, никому, а вообще всех депутатов, которые по списку пошли. Считаете, это правильно будет. Вот два раза приехал, значит, ну и не смог ответить, а все, давай, парень, геть отсюда, пиши заявление, уходи, потому что ты ей не выполняешь в свои предвыборные обещания. Значит, ты не можешь работать, пускай другой приходит работать. Вот мы сколько ведем разговор о том, чтобы на законных основаниях вели значит, наказы избирателей. При Советском Союзе были же, когда что и Верховный Совет, РСФСР, РСФСР, значит, народу ударов, Значит, так. Район. Они же все писали как его эти, наказы давали. Там в школе помочь, тут Дома культуры, там библиотеки, там что-то еще. Там. По всем направлениям, каждый депутат имел наказ. из него Хотя говорили, там стопроцентно голосуют. Но вы меня извините, да, было так. Потому что одна партия была. Но партия требовала, чтобы, например, тот парень не забывался. Казали, сделал. По, по пальцам можно перечислить тех депутатов Верховного, Верховного Совета СССР, которые были. Вот Кулика возьмите, значит, в последнее время он от нас, по-моему, два или трех сажеров был. Конечно, в последнее время он там между нами раскуривался, а до этого, вы меня извините, когда он был первым запретом графом Союза России, а? он очень сильно помогал. Все вопросы, которые на уровне миссия СССР могли решить, Кулик, например, решал этот вопрос. А потом, как бы, коммерциализировался. Последние годы там начались у них коммерции, там другие вопросы, какие-то и все остальное. А помните Академию Грушку, косм... космические корабли, которые. вообще было. Правда, вот эту НПО энергии он создал, значит, завод, звезда, сколько он помогал. Значит, да? сколько... И, кстати, вот его это вот, спутниковое, когда задирование да? это впервые он уже применил. И в Республике Калмыкия они сделал, когда мы с космоса начали рассматривать пастбища свои смотрели полезные скопаемые, значит, это вообще впервые вы это было построено, построено в Калмыкии, Зондирование земли называлось. Кстати, первый слой полет, значит, вот у нас первый, космонавт женщина, который у нас в этом идет в тройке, советская Евгения, да, она свой первый полет, кстати, есть фильм есть, значит, она на своем первом полете, у нас она задирала, она вылетает, говорит, вот, когда я вижу Калмыкии, какая она маленькая как отсюда все видно, прям ну, говорит. Он а, тогда молодой, сам девчушка была первая пола. Вот они тогда проводили э, зондирование с космоса проводили, значит. Э, ну, вот Ильвартынов, э, многие, например, знают, секретарь областного комитета партии, который вел промышленность. Они очень близким друзьями были. В Последнее время, значит, э, в книге своей Ильвартынов очень много времени написал. Конечно, это был очень великий человек, несмотря на то, что вот главный был главным конструктором. Он земными делами занимался. Говорили ему, что в Калмыке необходимо помочь. Он сюда приезжал, привозил космонавтов, сам бывал, сказал, ходил в коллективы. Это поручение не делали, не выполнялись. А сейчас, например, вот даже и у коммунистов есть такое, значит, взяли на себя ни этих, какого, ни этих наказов, ничего нет. Вот есть предвыборное, а что они сделали? А потому что нас меньше что? Нет, так дело не пойдет. Вот давайте хоть одно... Вот за, свой, э, за этот, как его, созыв, хоть одно, условно говоря, школе помоги, даже, например, капитальный музей Или же, например, воду, там, скважину, например, каждый э, э, депутат народного сделает, тогда, наверное, надо будет говорить, да, он что-то делает, там сидит. А то они сидят так кратко, подняли, Даже не читая, а за что голосует. Голосуем, голосуем. Бах, подняли. Мы говорим, подождите, давайте мы э, сам, выслушаем мнение, надо принимать закон Я говорю, нет. Никто не слушает. Дело доходит, ругаться начинаешь уже просто уже человек не выдерживает, начинаем ругаться. Вот говорит, коммунисты говорят, драться лезут. Они там тебя, чуть ли не драться лезут, такое говорят. Ну, раз вы нас не слушаете, говорю, не хотите выдерживать, значит, так, в регламенте. Как сами разговаривать. А еще сидят сбоку, там, да, их 21 человек еще сидят сбоку, значит, говорят: давайте кальций быстрее, давайте кассовать, не слушайте коммунистов. Я говорю, ну, в последнее время. Мы просто вынуждены, вынуждены снимать всю сессию для того, чтобы вам показывать, как, как принимаются документы. Потому что многие говорят, да, там, лукают, наверное, и все остальное. А последнее время мы вынуждены снимать на телефоны и выносить это все на студию и показывать людям, как вот все эти сессии проходят. Сейчас хоть люди начали понимать, что, оказывается, не все так просто там народно аккуратно. Но это же тоже не выход по этому калмыцкому языку. Вот проблема вот, представляете, на Украине. Это же вообще куда? Это же вообще какие-то пещерные законы принимают. 21 век. Считается, себя цивилизованные хотят идти в Европу, значит, так. А сегодня принимают какие-то ну, вообще законы, вообще, я не знаю, как это как называется. Когда русских, у меня извинили, там проживает почти где-то около 30 35% значит, населения. Существуют русские, значит, регионы, они хотят изучать русский язык. У нас в России, вы знаете, значит, в Дагестане, если взять, ну, вообще Северная Кавказ. У нас есть, значит, там, условно говоря, 30-35 тысяч там, да, населения, то есть, вот. Если, например, требует населения, мы, мы вынуждены, министерство образования, вынуждены делать учебники, вводить их, хотя бы даже на уровне факультатива, но дать возможность изучать свой родной язык. что же творится сейчас на Украине, не дай Бог, и Беларусь такой произойдет, но если Украины там какая-то проблема будем говорить, так решаемая, у нас сейчас две буферные республики поем снова. А если на Украине уступили, то следят, это ужас, это будет страшная вещь. Мы потеряем со стороны Западной Европы, мы потеряем, скажем так, мы почти в лоб в лоб, значит, ракеты высадятся и в лоб в лоб будем стоять таким образом. На сегодняшний день, на мой взгляд, мне кажется, конечно, там Существуют какие-то запреты и все остальное. Без этого, конечно, мы как бы не обойтись. Удержать страну в таких условиях, когда вокруг тебя значит, они враги, конечно, сложно. Но я думаю, все-таки, надо судить о человеке, о руководителе по результатам. Если результат в республике сегодня такой, а что его скрывать, надо говорить. Поэтому, подводя итоги, Хочу вас поблагодарить, что вы пришли сюда к нам, выслушали нас, обменялись мы мнениями. Я думаю, что это не последняя наша встреча. Хотелось бы, я еще раз повторю, вам пожелать здоровья, удачи, значит, пройти вот эту пандемию, значит, без потерь. Не только, начать близких, родных, значит, вообще, чтобы у вас в расчленном все прошло нормально. Вы тоже не болели. Это очень довольно... Я просто знаю, что... Серьезные болезни, особенно если возрастные. Но ну, тут вот эта э, пандемия, которая пришла, вот этот вирус, или как называют, он, к сожалению, э, влияет больше, оказывается, на молодежь вот там, до 40 лет, особенно и детей там уже сейчас подхватывает. Нас, вот, э, председатель разговаривал вчера, с ним, он говорит, внук заболел, говорит, в семье и прямо сейчас э, обеспокоены этим делом. Поэтому я желаю, чтобы, не дай Бог, пожелаю вам, чтобы эта болезнь обошла вас, вашей семьи чтобы вы были здоровы. Ну и самое главное, значит, надо пройти это испытание тоже. Спасибо вам. Удачи.